дорогие друзья рады приветствовать с вами инвестиционный центр павловы и партнеры в наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков о торгах и аукционах по банкротству и сегодня вопрос от нашего подписчика хочу нанять человека который будет заниматься торгами что посоветуете стоит ли и где такого найти на самом деле торги сами по себе вещь несложная. Вы можете пройти обучение и разобраться в теме торгов как самостоятельно, так и на нашем обучении, но уже намного быстрее и тщательнее. Например, новые торги активы госкорпораций очень просты в изучении и в поиске объектов, находить информацию по ним несложно. Если же у вас просто не хватает времени на поиск объектов или по каким-то иным причинам вы не хотите заниматься этим самостоятельно, то мы можем вам предоставить специалиста, который найдет нужный вам объект и, если нужно, приобретет его. Для этого оставьте заявку на нашем сайте investuprav.ru, напишите свой номер телефона и электронную почту, и наш менеджер оперативно свяжется с вами. Друзья!